Почему я люблю жить в Польше? Первая причина – это то, что Польша находится на границе с Украиной. А это для меня очень важно. Второе – это понимание языка. Язык настолько похож на украинский, что его будет очень просто выучить. Третье – это рай для автомобилистов. Здесь очень легко купить поддержанный автомобиль. Четвертое – путешествия по Европе доступны в любое время и не нужно открывать дополнительную визу. Пятая ⁇ легко открыть свой бизнес, так как Польша страна амбициозных людей. Но и последние ⁇ это люди. Всегда помогают и улыбаются в ответ.